Душа гостеприимна, словно идти. Я не уцелею, тут я словом разбит Ускорим встану я под крестами сердце могит А вас разорвет, на вас не хватит могил Что ты говоришь, ты личность, извини, но ты лишь лишний Я ударился в античность, мои Мы, мысли цвета Кришна На стекло, пакет решетки, надпись не входи, убьет Мы толпой собрались в зале, но молчи стою во мечты лилея О прекрасном месте 200 песен написал Ни одна не тесно, душно В этом мире стены давят на меня Шепчут в ухо Серафима, на кого нас променял ты? Твои мечты слишком грешны, похожие Раз уж ты попал сюда, мы тебе помочь не сможем Отпущение грехов Отпущение грехов. Отпущение грехов. Отпущение грехов. Отпущение грехов. Опустошение души. Я бегу вдоль реки с крови. Кто мои грехи замолит? Бы хотелось сейчас уйти центр инферно в дендрарий отпущение грехов, отпущение грехов. Заревочи та покрылась, покрылась сияние, мой разум. Стала спокойнее, душа. Понял, кто это. Я сразу. Друг мой наставник, мой ментор. Вытащи меня отсюда. Он согласился моментом, верил ему свой рассудок. Что говоришь, Успокойся, ладно, Эмья. Столько мне пообещать, что тут я один не останусь Каюсь грешил очень много, а но не хочу я тут кинуть Так получилось, же стала рутиной И вот мы вдвоем ищем выход из бездны Грязные мысли куда ты исчезли Ай, Ведет меня мой поводырь, вдруг виден мираж Это не иллюзия, хамфоглалаш Я делаю рывок такой насколько. скольках Стоит.